Всем привет! Сегодня я хочу рассказать об обновлении программы Netpeak Spider 3.2. Я сам ждал этот апдейт с нетерпением. PDF-отчет, тонны полезной информации по ошибкам, работа с сайтами, которые используют JavaScript, и многое другое. Поехали рассмотрим каждую деталь в отдельности. Использование JavaScript на сайтах перестало быть редкостью. Все больше сайтов уже разрабатываются с использованием скриптов, либо же планируют перейти на версию с ними. Однако, как и всегда, с последними технологиями приходят не только больше возможностей к реализации ваших идей, либо же выполнению задач, но и множество ошибок. И, к счастью, я готов сказать, что теперь Netpeak Spider готов помочь вам с их решением. Итак, для того, чтобы активировать JavaScript, достаточно перейти в настройки, на вкладку «Основные», и поставить галочку возле пункта «Включить рендеринг JavaScript» а и «Установить AJAX Timeout. По умолчанию мы поставили 2 секунды. Однако, если вам этого недостаточно, используйте больше. По факту, 2 секунды достаточно в большинстве случаев для отработки всех скриптов. Но, если на вашем сайте нужно больше, просто установите больше. Но помните, если, допустим, в программе можно задать другое, ну, большее количество времени на отработку этих скриптов, то пользователь он не такой послушный и, скорее всего, он не будет рад, Длительной, длительной работе и выполнению кода на странице. Поэтому подумайте: возможно стоит оптимизировать изначально не только SEO-составляющую как бы мета-тегов и прочего. Подумайте, возможно, и над как бы технической составляющей вашего кода на странице. Итак, еще вещь, которую хочу сказать, это то, что. Программа будет использовать JavaScript-рендеринг только для двухсотых HTML-страниц, для того, чтобы просто не расходовать в пустую драгоценное время и ресурсы. Потому что использование JavaScript-рендеринга — это достаточно трудоемкий процесс, и он замедляет сканирование сайта. Например, если в обычном случае вы просто отправляете HTTP-запрос к серверу, получаете ответ, быстро распаршивали исходный код, и вот вам быстрый результат, то в случае с JavaScript-рендерингом все происходит немножко сложнее. Потому что происходит запрос в Chromium для того, чтобы получить этот самый HTML-код. Происходит загрузка JS и css кода, Происходит а, еще множество процессов, которые на самом деле замедляют этот процесс. Поэтому думайте, а нужно ли вам это в текущем сканировании? Несколько еще вещей хочу добавить, которые специфичны в рендеринге JavaScript а по сравнению с обычным режимом сканирования. Первое. Мы блокируем все запросы к аналитическим сервисам. То есть, блокируются запросы к Google Аналитики и, к, ну, допустим, к Яндекс.Метрике, либо же другим аналитическим сервисам. Мы добавили целый список из них, но если вдруг вы заметили, что в вашем случае вы используете какой-то специфический аналитический сервис и запросы к нему отправляются, просто скажите нам в техподдержку, мы добавим этот сервис в исключение. Дальше. Независимо от того, поставили ли вы галочку на вкладке «Продвинутые» возле «Разрешить кукис», в режиме сканирования а, сайтов с рендерингом JavaScript а, мы все равно будем их учитывать такая специфика работы рендеринга следующее это то что мы не сканируем содержимое айфрейм изображений на сайте и последнее получается то что есть ограничение по скорости в 25 поток то есть даже если вы на вкладке «Основные» выставили 100 потоков, это значит, что 100 документов будут сканироваться одновременно в обычном режиме, но JavaScript рендеринг будет применим только к 25 из них, то есть будет немножко отставать. Ну и напоследок хочу сказать, как и завещал нам Morpheus из «Матрицы», нужно хорошенько подумать, стоит вам использовать эту функцию или нет. Мы создали PDF-отчет, который поможет SEO-специалисту быстро определить текущее состояние оптимизации сайта без дополнительных манипуляций. Также в нем собрана ключевая информация для проведения быстрого аудита. А если дополнить его своими выводами и рекомендациями, то вполне можно отправлять коллеге, либо же клиенту, как полноценное ТЗ. Перед тем, как перейти уже к самому отчету, хочу еще сказать, что если вы занимаетесь продажей услуг поисковой оптимизации, то этот отчет поможет вам собрать краткую сводку по проекту, для того, чтобы быстро оценить вообще фронт действий и сразу же понять на, при разговоре с клиентом, что нужно делать дальше. Итак, если вы еще не видели наш супер красивый PDF-отчет, у меня для вас две новости. Первое, вы много потеряли, но второе, мы сейчас быстро пробежимся по нему, для того, чтобы я рассказал каждый его раздел, каждую график. Поехали. Для того, чтобы выгрузить этот отчет, достаточно перейти в меню экспорта и выбрать экспресс-аудит качество оптимизации. Ну что, перейдем к самому отчету. На первой странице, собственно говоря, располагается URL, хоста, который мы сканировали, ну, то есть главная страница. Затем идет скриншот первого экрана и потом навигационные ссылки, то есть само содержание. По клику на каждую из них мы быстренько переходим к следующим разделам. Итак, первое это сводка. Здесь мы собрали такую, собрали такую выжимку из всех результатов сканирования. Где мы показываем, какой режим сканирования был использован, То есть это проверка сайта, либо же сканирование списка URL. Какой был начальный URL, либо же какой был первый URL в списке и сколько параметров было выбрано в ходе сканирования. Затем идет количество и тип просканированных URL. То есть тут мы видим, допустим, то что было очень много внешних изображений просканировано. И, ну, очень много внутренних html, что, в принципе, логично. Затем идет таблица с распределением ошибок по урлам. Здесь собраны только ошибки высокой критичности и средней. То есть в самом верху списка будут самые ошибки с высокой критичностью, которые были замечены на большем количестве страниц. Дальше мы видим две таблицы, они показывают распределение типа контента по внутренним и внешним урлам, то есть, допустим Сколько было HTML-страниц, либо же сколько было JavaScript-ов и прочего на внутренних и внешних. Это просто удобное представление этой информации. Потом идет топ хостов. То есть, какие хосты чаще всего встречались. Здесь мы видим то, что наибольшее количество страниц было именно на forum.opera.com. Это может быть удобно для того, чтобы быстро понять, допустим, к к какому хосту больше всего относится урлов, допустим, если вы сканируете список урлов. То есть, если это внешние сайты, либо же там большая выборка каких-то разных ресурсов, вы хотите потом посмотреть, а какие встречались чаще всего. Вот, пожалуйста, это можно сделать, собственно говоря, здесь. А затем идет структура урлов. Это такая, как краткое представление отчета Структура сайта, по факту, который вы можете экспортировать тоже в меню отчета в программе. Здесь мы показываем только топ. То есть здесь есть некие ограничения, но все же помогает быстро понять количество урлов, которые соответствуют определенному сегменту и какое процентное соотношение этих урлов ко всем просканировано. Дальше пропустим, ну просто я пропустил кусочек, который заканчивает эту таблицу. Следующее раздел это коды ответов сервера. Здесь вы увидите все коды, которые встречались вообще в ходе сканирования. То есть это может быть двухсотые, это может быть редиректы, трехсотые, пятисотые. Ну и в принципе все, что я могу здесь сказать, то что, ребята, я вам желаю, чтобы здесь были только двухсотые. И пойдем дальше. Кстати, здесь, между прочим, тоже реализовано разделение внутренним и внешним урлам. То есть мы можем видеть то, что внутренний достаточно такой маленький график оперы, маленькая диаграмма, а для внешних они ссылаются на огромное количество сайтов, у которых, собственно говоря, можно целую палитру здесь видеть цветовую, потому сколько действительно проблем на ссылках, на которые они на страницах, на которые они ссылаются. Затем из сканирования и индексация. Здесь собраны графики, которые показывают какие-то проблемы с индексацией, либо же по причинам неиндексации и прочее. Собственно, говоря, первые два графика вы уже видели в спайдере на дашборде. Но мы добавили их несколькими еще очень полезными а, инсайтами. Здесь, допустим, собрана такая табличка, которая показывает, какие директивы содержались в MetaRobots и XRobots Как это все происходит? Зелененьким будут помечены инструкции, которые ничего не ограничивают. Желтым будут помечены инструкции, которые влияют на переход робота по ссылкам и результаты в выдаче поисковых систем. Красным отмечены инструкции, которые влияют на наличие документов в индексе, а черным будут все остальные найденные инструкции. Но хочу еще штуку такую тут показать. Вообще, вообще сам когда увидел, что ребята сделали, кайфанул. Использование каноников, Очень быстро показывает, а сколько страниц, каноникализированные, то есть сколько из них ссылаются в каноникле на другие. Очень э, помогает понять, насколько действительно у вас много неуникального контента. Дальше. Глубина и вложенность. URL. Здесь показано просто как бы диаграммами, это, это мы вы видели уже тоже на дашборде в спайдере, э, сколько страниц расположено на разной глубине, либо же содержит какое-то количество сегментов в урле. Хочу сразу сказать, что, ребята, аккуратно. Если у вас много страниц, как, допустим, опера, которая находится на глубине больше, чем 5 кликов, скорее всего, туда не дойдет ни поисковый робот, ни пользователь. Поэтому перемещайте их как можно выше. Ну и вложенность точно так же. Если это больше, чем 4, пожалуйста, хотя бы старайтесь, чтобы это было понятно человеку, есть, чтобы уровень был все-таки понятный. Тут, в принципе, и все. Поехали дальше. Скорость загрузки. Здесь мы теперь показываем а, не просто как бы, распределение по времени из ряда быстро, медленно и прочее, но сюда мы еще добавили такие три величины, как максимальное время ответа сервера, минимальное время ответа сервера и медиана. То есть теперь вы можете еще быстрее это все определять. Но, как и раньше, мы здесь показываем не только а, время загрузки для всех страниц, но для внутренних и для внешних... А, для внутренних страниц, и, ну, для внутренних и внешних HTML страниц, а также для внутренних и внешних изображений и ресурсов, чтобы можно было это еще больше разделять. Потому что очень часто бывает такое, что, допустим, страница достаточно быстро ответила, однако какое-то изображение, либо же ряд изображений отвечали действительно долго. Поэтому мы это все разделили и сделали в более удобной и действительно юзабельной форме. Протоколы HTTP и HTTPS. Если у вас сайт работает на протоколе HTTPS, но на нем присутствуют картинки, либо же ссылки, либо же другие ресурсы, которые, собственно говоря, используют HTTP протокол, это может привести к ошибке, которая называется смешанное содержимое, то есть Mixed -counter. Это достаточно плохо, и в этом случае пользователи могут видеть уведомление в браузере, что сайт небезопасен, и это, собственно говоря, может убрать какое то ну, то есть отпугнуть пользователя и уменьшить ваш трафик. Поэтому постарайтесь сделать так, чтобы э, вы использовали только HTTPS-ссылки, а если вдруг ваш сайт весь еще на HTTP, то, ребята, наверное, самое время сейчас э, переезжать на HTTPS. И как всегда здесь все реализовано, разбито на внутренние, внешние, внутренние HTML, внутренние ресурсы и картинки и прочее, то есть ну как обычно. Оптимизация контента. Очень много графиков сейчас будет, которые максимально полезны, и постарайтесь использовать эту информацию. Если у вас на сайте очень много тайтлов, дискрипшнов, либо же заголовков H1, которые слишком длинные, слишком короткие, либо же дубликаты, это действительно проблема, которая, которую нужно исправлять. То есть, если, грубо говоря, сейчас присутствует ошибка на вашем сайте, то пофиксти ее. Это отличная возможность получить больше трафика и улучшить репутацию в глазах и поисковых систем, и, собственно говоря, ваших потенциальных клиентов, посетителей и прочее. Здесь, опять же, удобная таблица, которая показывает распределение, сколько тайтл, дескрипшенов и H1 уникальны, дублируются, либо же отсутствует. И точно так же с длиной. То есть какие оптимальные, длинные, либо же короткие. Плюс мы добавили еще три диаграммы. Это количество символов на странице, количество слов на странице и размер изображений. Это контентная оптимизация. Это одна из основ всего SEO. Не ну, уделяйте этому внимания. Мой любимый раздел, наверное, всего отчета — это ошибки. Который, он, он помогает показать сразу же, какое действительно положение дела и насколько все плохо. Поверьте, все люди считают, что у них сайт лучше, чем он есть на самом деле. Мы проверяли это, действительно так работает. Пример, конференция 8P, лето 2018, больше тысячи людей, по-моему, 1700 людей. К нам подходит огромное количество наших клиентов. И у нас был конкурс, в котором мы говорили, угадайте, сколько у вас ошибок на сайте. Почти все говорят меньше, чем мы потом находим. Сканируйте ваш сайт, и вы увидите, насколько действительно все не очень хорошо. Как здесь все выглядит? Итак, сначала идет а, три красивеньких эмоджи, которые показывают, сколько страниц, собственно содержит ошибки высокой критичности, сколько средней, сколько низкой. Потом показываются топ важных ошибок по количеству урлов, которых содержат. Мы показываем все ошибки, которые были найдены в ходе сканирования по очереди. Сначала идут ошибки высокой критичности, и в таблице вы увидите, какая ошибка найдена, потом ссылка на какой-то ресурс для того, чтобы почитать что-то полезное об этом, пример страницы, которая содержит такую ошибку, и сколько урлов с такой ошибкой. Мы специально не показываем в PDF-отчете все урлы, которые содержат эту ошибку. Просто потому, что представьте размер такого PDF-отчета, и на самом деле, в любом случае, нам удобнее будет с ним работать в табличном редакторе, то есть в Excel, либо же в Google Spreadsheet, нежели в PDF-ке. То же самое реализовано с ошибками средней критичности и низкой критичности. А в конце этого раздела будут ошибки, которые не обнаружены на вашем сайте. И тут, в принципе, как и с кодами ответа сервера, только наоборот, если там я вам желал таблицу поменьше, что мы были только 200, то, ребята, я вам здесь желаю таблицу побольше, чтобы в необнаруженных ошибках были все, которые мы только можем найти. И в конце отчета содержатся термины, которые мы использовали. То есть, если вам что-то было непонятно в отчете, то есть, какие-то терминологии, допустим, что такое просканированный URL. А в конце мы, собственно говоря, это все расскажем. И кратко описали все настройки, которые были использованы в ходе сканирования, чтобы вы тоже понимали, допустим, а использовался ли робот в этом отчете, ну, в ходе этого сканирования, какой юзер-агент и прочее. Ну, а последний слайд — это краткая выжимка информации о нашей компании, у Пик Software, полезные ссылки, то есть, какие задачи мы решаем, где можно почитать, как нам написать, как перейти к нам на блог, либо же в Help центр Просканируйте QR-код, чтобы можно было быстрее туда перейти. На этом, наверное, у меня все по PDF-отчету. И, собственно говоря, надеюсь, вам понравилось. Есть такой к вам вопрос. Первый. Попробуйте угадать, сколько ошибок содержится на вашем сайте. Вот просто представьте, вот если всего их там 60, представьте, сколько их у вас на сайте. Потом просканируйте ваш сайт с помощью NpigSpider и сравните, кто, собственно говоря, дал больше. Ну и если вам не сложно, то напишите в комментариях под этим видео, либо же в Ютубе, либо же на нашем блоге, совпали ли ваши какие-то догадки, то есть вы указали, вы подумали, что у вас будет больше ошибок, а спайдер нашел меньше, либо же наоборот. Я, собственно говоря, буду всегда этому рад. А вторая вещь, которую я хочу попросить, это если вам нравится PDF-отчет, просто поставьте лайк этому видео. А если у вас есть какие-то пожелания, как улучшить этот отчет, как сделать его более юзабельным в, ваших, в реалиях ваших задач, то точно тоже, пожалуйста, напишите об этом в комментариях. Мы все прочтем, все, э, мы вам ответим и постараемся это реализовать как можно быстрее. Поэтому давайте перейдем к следующему разделу, о котором я хочу поговорить. Раздел этот расширенное описание ошибок. Как я уже говорил ранее, большинство людей думают, что у них на сайте все лучше, чем оно есть на самом деле. Но когда они заходят в Spider и видят это огромный, этот огромный список ошибок, у них сразу возникает вопрос, как это появилось, чем это мне грознит, грозит, как это пофиксить и вот все подобное. Мы получили бесчисленное количество таких обращений. Поэтому я и наша служба технической поддержки безумно рада, что вышло это обновление. Мы прописали ответы на все эти вопросы. Чтобы их прочесть, достаточно кликнуть по интересующей ошибке и посмотреть на панель информации. Здесь будет собрано, что, этот вообще, что эта ошибка собой подразумевает. То есть, допустим, 500 ошибки показывают все урлы, которые возвращают 500 код ответа сервера. Затем, какой целевой параметр определяет эту ошибку. Чем эта ошибка грозит, то есть, что, что будет, если ее не пофиксить. И главное, как пофиксить и полезные ссылки. Где можно это прочесть? Первое. Панель информации прямо в программе. Второе. Наш центр поддержки. Перейти, кстати, в него можно прямо из PDF-отчета. Открываем PDF-отчет, центр поддержки, кликаем. Оп, какие SEO-ошибки определяет Netpeak Spider. Переходим туда и можем читать это на телефоне, на планшете, на ноутбуке, компьютере. Если хотите, можете даже распечатать. И последний вариант, где еще можно это прочесть. Вы можете даже выгрузить специальный докс в котором будет собрана информация по всем найденным ошибкам в ходе сканирования. Ну и, конечно, все описания, то есть полная картина всего. Также этот отчет будет содержаться в пакетных выгрузках, таких как набор основных отчетов, все отчеты по ошибкам и все доступные отчеты основные плюс Excel. Поэтому ознакомьтесь, надеюсь, это поможет вам и вообще решит все вопросы касательно ошибок. Ну а если все еще... Есть какие-то, допустим, у вас а, недопонимания, почему какая-то ошибка, допустим, ну, грубо говоря, если вы считаете, что можно ее пофиксить как-то иначе, либо же, что она не такая страшная, то you're welcome, всегда пишите в комментариях, либо же пишите в нашу техническую поддержку. Мы всегда рады, и мы всегда рады вашим сообщениям и готовы ответить. Предлагаю перейти к менее заметным изменениям в краудере. Итак, первое мы изменили степень критичности для ряда ошибок. Теперь в группу высокой критичности относятся дубликаты H1. Почему? Ну, потому что использование одинакового контента этого тега на разных страницах одного сайта может привести к так называемой каннибализации ключевых слов. То есть, когда поисковый робот будет не понимать, или ну, поисковая система, допустим, будет не понимать, а какая страница более релевантна, по, э, группе ряду ключевых слов поэтому это и будет являться ошибкой высокой критичности если как бы вы уже заметили у вас на сайте такую проблему то пожалуйста уникализируйте тег h1 дальше это цепочки канонических URL. если канонический url Участвуют в такой так называемой цепочке, то есть, когда он указывает на неканонический, не канонический, снова на канонический ну, в, в таком роде. Это значит, что в итоге поисковый робот может вообще не просканировать нужную страницу, что будет плодить дубли на сайте, и в итоге, собственно говоря, уменьшать поисковый трафик. Поэтому фиксики это, это ошибка высокой критичности. Следующая ошибка это 500 е коды. Это точно такая же битая страница. И нужно перепроверять, почему она ответила 500. Потому что иногда это действительно временные работы на сайте, то есть какое-то техобслуживание либо же подобное, к которым нормально относятся поисковые системы. Но иногда это действительно проблемы на сервере, поэтому всегда лучше перепроверить. И последняя ошибка, которая теперь переместилась в высокую критичность, это неправильный формат HTML. Почему? Потому что если вы уже потратили свою силу, энергии, ресурсы на то, чтобы сделать этот крутой формат у себя на сайте, то есть это же действительно помогает пользователю и это нравится поисковым системам, то, наверное, последнее, что вы захотите увидеть, это то, что у вас какие-либо проблемы с такими страницами. Именно поэтому мы и пометили эту ошибку в, ну, красным цветом и добавили в группу высокой критичности. Дальше несколько ошибок переместились в группу низкой критичности. А именно это неправильный формат тега «Base». Почему? Потому что он очень редко используется, и если там какие-то ошибки, то Google просто может его не учитывать. И вторая ошибка это Все, еще две ошибки. Это первое: несколько заголовков H1 и максимальная длина URL. Почему несколько заголовков H1 теперь низкая критичность? Потому что а, множество cms уже это для них норма, когда на одной странице несколько а, H1. Плюс это вполне распространенная практика в HTML5. Да и сам Джон Мюллер сказал, что это не проблема. А насчет максимальной длины урла он сказал так, что у поисковой системы нет никаких проблем с обработкой урла до 2000 символов. Главное, чтобы она действительно была. Главное, чтобы этот URL был понятен пользователю, чтобы он был понятным. Ну и, конечно, последнее, это ребята, все-таки постарайтесь не выходить за рамки 2000 символов в урле, как минимум, потому что мы все с вами логичные люди. Дальше. У нескольких ошибок и параметров мы изменили логику их определения. Чтобы было как бы понятней, что а, там, ну, что мы показывали. А, первое. Для ошибки неправильный формат тега base. А, раньше мы использовали, ну, если был там указан относительный URL, то мы показывали это ошибкой. Теперь, это определяется не то, ну, теперь мы не определяем это ошибкой по такому признаку. Раньше это было по-относительному, а сейчас по такому же условию, как и неправильный формат URL. То есть, если там что-то неправильно указано, то мы покажем это отдельная ошибка Не просто как неправильный формат URL, а именно неправильный формат а, тега base. И еще одна штука, которую мы изменили, это теперь параметр «канонический URL». В случае, если у вас на сайте, опять же, указан относительный URL в каноникле, мы будем отображать значение НУ no в таблице. Однако, мы понимаем, что достаточно распространенная практика, когда ну, все еще SEO-специалисты используют относительный URL, вместо абсолютного, как это просит Google. Если у вас именно такая ситуация на сайте, то просто перейдите в настройки на вкладку «Продвинутые» и поставьте галочку возле пункта «Сканировать канонические, относительные канонический URL». В таком случае, если краулер найдет относительный URL в каноникле, то он его преобразует в абсолютный и добавит в таблицу. Мы уже, у нас уже есть план по крутой работе с тегом canonical. То есть это расширен, больше ошибок определять, показывать, как правильно с ними работать и прочее. Поэтому ждите наших новых обновлений, мы там добавим, все будет очень удобно и круто. Следующее. Мы поменяли название у нескольких ошибок и параметров. В первую очередь теперь Битые страницы, видно, битые страницы, а не как раньше было битые ссылки. Почему? Потому что когда вы нажимали на ошибку битые ссылки, вы рассчитывали, что вы там увидите какие ссылки биты, а видели именно битые страницы. Чтобы как бы не нарушать логики, мы переименовали эту ошибку именно в битые страницы, а для того, чтобы посмотреть битые ссылки, нужно просто нажать отчет по ошибке, либо же прямо из меню экспорта, специальные отчеты по ошибкам, нажать на битые ссылки. Именно этот отчет будет и будет показывать сами битые ссылки на, то есть на какой странице размещена ссылка на битую страницу. То есть на какой странице размещена битая ссылка. И еще одно, это мы переименовали ошибку дубликаты canonical URL в одинаковые canonical URL. Одинаковый канонический URL. Почему? Просто потому, чтобы, ну, для того, чтобы немножко уменьшить негативное восприятие этой ошибки. Потому что это не так плохо, как э, дубликаты title, description, h1. И, в принципе, это вообще не обязательно должно быть плохо. Это нормальная практика и ничего в этом такого нет. Следующее. Это мы изменили сортировку в списке ошибок. Теперь действительно самое ну как критичные, самые опасные для вашего сайта ошибки, будут в самом верху. То есть, допустим, битые страницы 400 и 500 теперь будут вверху. Изменили логику определения внутренних страниц, когда вы сканируете список урлов. Например, если вы сканируете список урлов и в нем есть урлы только с одного хоста, Тогда они все будут относиться к внутренним. Но если там есть хотя бы один URL с другого хоста, то все эти uh, URL будут считаться внешними во всех отчетах. И последняя вещь, которую мы изменили, это вместе с появлением функции JavaScript рендеринга, мы, к сожалению, обязаны были... Отказаться от поддержки операционных систем версии ниже, чем Windows 7 Service Pack 1. Почему? Просто потому, что эти версии не поддерживают последние версии.NET Framework. В частности, мы используем версию 4.5.2, и она уже не поддерживается в более старых операционных системах версиях операционной системы. Поэтому, если вы используете такие версии, пожалуйста, обновитесь, потому что. Скорее всего, вы будете ощущать неудобства не только в нашей программе, но и во множестве других программ, где действительно разработчики пытаются улучшить ваш пользовательский опыт, оптимизировать процесс работы их программ и подобные вещи. Поэтому, пожалуйста, обновитесь. Мы сами будем счастливы, я думаю, вы тоже не расстроитесь. В принципе, по изменениям, которые я хотел рассказать на этом все, Поэтому давайте перейдем и кратко повторим все то, что я сегодня сказал. Итак, в обновлении Netpeak Spider 3.2 мы сделали следующие вещи. Первое. Реализовали поддержку рендеринга JavaScript, чтобы вы могли работать с такими сайтами; Второе. Сделали супер красивый PDF-отчет, чтобы вы могли сразу же видеть какие-то инсайты сразу же после сканирования сайта, без каких-либо манипуля дополнительных манипуляций. Этот отчет будет полезен как SEO-специалистам, так и специалистам по продажам, которые занимаются, грубо говоря, продажами услуг поисковой оптимизации. Третье. Мы дописали огромное количество контента в программу, которая именно по ошибкам, которая будет отвечать на такие вопросы, как с чем связана ошибка, чем она грозит, как ее решить, а также где почитать более подробно по ним, то есть дополнительные ссылки. Следующее. Мы реализовали более 50 улучшений в программе для того, чтобы сделать ваш пользовательский опыт еще приятнее. Кстати, хочу сказать, что большинство каких-то изменений, доработок и прочего мы делаем еще и не, ну, не только на основании каких-то наших а, домыслов и идей, но и потому, что нам что-то советуют наши пользователи, люди, которые каждый день тестирует наш софт на просторах интернета. Это, ну, мы не можем даже представить себе ситуации, в которые, в с которыми вы сталкиваетесь каждый день в своей повседневной работе. Поэтому, пожалуйста, если у вас есть какие-то пожелания, идеи, а, потому что нужно добавить в наши программы для того, чтобы ваша ежедневная работа стала удобнее, приятнее, быстрее, пожалуйста, оставьте ваши пожелания, либо же идею в комментариях под этим видео, это может быть либо же YouTube, либо же наш блог. Мы всегда рады вашим идеям. Ну и собственно говоря, на этом у меня все. Я надеюсь, что вам понравился этот апдейт, что pdf отчет был супер, теперь вы можете сканировать JavaScript сайты и прочее, что вам действительно зашло это, потому что мы старались изо всех сил. Если понравилось, пальцы вверх, подписывайтесь, и собственно говоря, как обычно, я хочу вам пожелать каких-то приятных вещей в конце. Потому скажу, что, ребята, поменьше вам багов и побольше вам трафика. Всем удачи. Пока-пока.